Сегодня я тебе расскажу, как же все таки пройти абсолютно все игры в кальмара, не используя никакие баги, как правильно это делать и как же все таки получить тот самый заветный скин деда, создателя в принципе всех данных игр по сериалу. Ну а также мы с тобой обсудим проблему, которая произошла буквально вчера по окончанию хэллоуинского ивента, из-за которой очень многие не смогли получить скин распорядителя, а вместо этого получили лишь 300 коинов на свой игровой баланс. Что думают разработчики по этому поводу и чем все это закончится для игр?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 всех всех розыгрышей за данную неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу. Удачи! Ну а начнем мы с тобой с того, что я стал ведущим данных игр в Кальмара. Мне выдали некую команду, благодаря которой я теперь могу сам запускать эти игры. Но, как ты уже тоже наверняка знаешь, к сожалению, с добавлением этих новых игр в Кальмара на серверах происходит достаточно большое количество проблем. Я разговаривал по этому поводу с пиар менеджером данного проекта, на что получил такой ответ исправление ошибок фикс багов фикс конкретно неработоспособности данных игр происходит ежедневно но к сожалению с каждым днем некоторые игроки конкретно bga юзеры портят нам с тобой всю малину грубо говоря мы с тобой запускаемся в одну комнату к примеру это будет игра в сахарные соты но в то же время кто-то регистрируется на первую игру в зеленый свет красный свет И очень многие конкретно в этой первой игре делают баг на быстрое прохождение данной игры из-за этого происходит глобальная проблема во всех комнатах. Комнаты просто-напросто багаются И многие люди, которые умеют уже проходить данные сахарные соты, у них, к сожалению, просто-напросто из-за этих багаюзеров не засчитывается прохождение данной игры. Также происходит и с игрой в стеклянный мост. Пластины, по которым мы должны прыгать, еще до начала самой игры просто-напросто рушатся, чего по факту быть не должно. Так что разработчики просто-напросто вынуждены ежедневно фиксить все новые и новые баги. По собственному опыту, я хочу тебе сказать, что все эти игры реально пройти, не используя абсолютно никаких багов. Первая игра в зеленый свет, красный свет проходится достаточно просто. Тебе не надо ничего багать, тебе не нужно бежать вперед раньше всех. Ты просто внимательно слушаешь куклу и когда она говорит зеленый свет, ты делаешь несколько шагов вперед. Ждешь, пока она перестанет говорить красный свет и снова движешься потихоньку вперед. Две минуты есть на прохождение абсолютно у каждого. Это более чем достаточно для прохождения данной игры. Я сам лично прохожу эту игру просто на изи и формлю по 10 тысяч рублей за каждое прохождение но я думаю мы не будем с тобой заострять на этой игре внимание а перейдем уже к следующей игре под названием сахарные соты и я хочу тебе сказать что данную игру я реально проходил порядка 10 раз и в первую очередь чтобы упростить себе задачу я предлагаю тебе выставить чувствительность джойстика на минимум не знаю поможет ли это тебе но мне вроде как бы это помогло персонаж реально перестал как-то резко дергаться мы выбираем с тобой абсолютно любую фигуру пускай это будет треугольник и уже легкими свайпами легкими движениями пальцем вверх мы с тобой передвигаем своего персонажа по данной фигуре довольно многие в данной игре падают с платформы когда доходят конкретно до какого-нибудь угла но здесь есть некий лайфхак как только ты подходишь к любому из углов тебе достаточно просто включить вид от первого лица и повернуться в необходимую сторону когда ты крутишь головой используя вид от первого лица твой персонаж не двигается с места он просто-напросто крутится на одном месте и благодаря данным способу ты можешь повернуть его в необходимую тебе сторону не переживая за то что ты можешь в этот момент упасть с платформы таким способом ты доходишь до конечной точки здесь главное терпение но не забывая на прохождение данной игры у тебя есть всего лишь две минуты Ну и последняя третья игра на сегодня у нас это стеклянный мост многие реально не понимают многие реально думают что нужно прыгать конкретно по разным платформам потому что некоторые из них будут падать а некоторые все-таки останутся на самом деле это не так буквально несколько Несколько дней назад разработчики пофиксили эти баги и платформы, абсолютно все платформы на данном мосту не падали, так и должно быть. Тут сама задача всей игры понять, как правильно прыгать по этим платформам, чтобы не провалиться в отверстие между ними. Прыгая по данным платформам, твой персонаж имеет некую способность постоянно соскальзывать и падать вниз, но избежать этого довольно просто. Обрати внимание на экран, как прыгают вот эти ребята. Тебе необходимо каждый раз, как ты прыгнул на платформу, подходить к ее самому краю и прыгать конкретно с его края на следующую. И таким способом многие люди спокойно доходят до самого конца моста и при этом фармят по 150 тысяч рублей за данное прохождение. Сейчас, конечно же, опять с мостом у нас начались проблемы. Все эти платформы начинают падать еще даже до начала этой игры, пока ведущие объясняет правила. Но как я тебе уже и сказал, разработчики в курсе за все эти проблемы, связанные с играми в Кальмары. Разработчики знают за проблему с мостом, также разработчики в курсе за ту проблему на играх в Сахарные соты. У многих ребят, которые дошли до конца, в том числе и я, просто-напросто не засчитывается это задание. Как и у тех, кто прошел абсолютно все задания, но при этом они не получили свой скин. Разработчики дали четкий ответ. Сейчас ведется активная работа над этими багами. Сейчас делают фикс. И уже в скором времени абсолютно все снова смогут спокойно проходить данные игры в Кальмара и соответственно получать за них заслуженную награду в качестве того самого скина Деда. Также вчера было проведено целое собрание по поводу той самой проблемы, которая произошла вчера накануне завершения хэллоуинского ивента. Поступило очень много жалоб от игроков, которые полностью прошли весь хэллоуинский ивент, некоторые даже из них задонатили, чтобы не проходить этот ивент и при всем при этом не получили тот самый последний скин распорядителя игр в кальмара, а вместо этого лишь получили 300 донатных коинов, по причине того, что данных скинов было ограниченное количество, конкретно 100 штук на каждый сервер. Ну и соответственно, все эти игроки были в диком возмущении от того, что как минимум их просто-напросто не предупредили о том, что данные скины настолько эксклюзивны, что будут в ограниченном количестве. Ну и в связи с данной проблемой было также принято решение всем этим людям выдать данный скин немного позже. Так что нам с тобой остается пока только ждать. Ну а что ты думаешь по всему этому поводу? Что ты думаешь об этих багах? Что ты думаешь о багаюзерах? Юзаешь ли ты сам эти баги? Или как и многие другие, рассчитываешь на более честную игру? Обо всем об этом напиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам